Всем привет! Ты смотришь Универньюз. Наша команда посетила различные мероприятия и собрала для тебя все самое интересное. С тобой я, Анна Глазунова. Смотри сегодня. Казанский университет открывает двери. Известнейший вуз России посетили почетные гости. Новый год пришел и в Казанский федеральный. Нашу альмаматор заслуженно можно назвать гостеприимной и открытой не только для студентов, но и для гостей старейшего вуза страны. На этот раз к нам на огонек зашли сразу несколько почетных гостей. Чем удивил КФУ на этот раз, расскажет Адель Шмелова. КФУ посетили одновременно несколько важных гостей – представители делегации консульства Венгрии и Китайской народной республики в городе Казани. Как отметили генеральные консулы, и дипломаты с большим опытом, Китай и Венгрия довольно наслышаны об истории и успехах Казанского университета. Посетив КФУ, гости не только убедились в услышанном лично, но и получили ответы на волнующие вопросы, а также познакомились с условиями вуза для развития в студентах интересах науки. Я думаю, что или я уже заранее убежден, что университет отлично оснащен. Это один из э, крупнейших и самых престижных вузов России. И с таким университетом, я думаю, что э, любому университету престижно сотрудничать». В рамках заседания гостям рассказали о подготовке специалистов, о крупных российских проектах, в которых задействована «Альма-Матер». Гости вуза довольно впечатлены услышанным и искренне желают студентам и сотрудникам университета не снижать планку, а в наступающем году добиться новых успехов и признания. Дорогие, честненькие, уважаемые студенты, учащиеся в университете, в Казанском федеральном университете, после случая, Поздравь вас с праздником и желаю вам всех успехов удач в учебе. Адель Шемилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Когда до Нового года остаются считанные дни, каждый из нас подводит итоги уходящего года, вспоминает все взлеты и падения, ошибки, которые были допущены. Такой анализ помогает понять, в правильном ли направлении мы двигаемся по жизни. Поэтому в преддверии Нового года особенно приятно получать похвальные грамоты и благодарственные письма. Это значит, что твои старания оценили по заслугам. Так в Казанском федеральном прошло награждение особо отличившихся студентов. Студенческая жизнь – это не только лекции, конспекты, сиденья за партой и подъем к восьми на первую пару, но это еще и активные студенческие будни. Учащиеся Казанского федерального вносят и свой вклад в развитие и престиж университета. Первокурсники и третьекурсники, мальчики и девочки – все они принимают участие в конференциях и форумах, занимаются исследованиями и демонстрируют свои творческие номера на различных праздниках университета. В Казанском федеральном наградили самых талантливых студентов Института массовых коммуникаций и социальных наук, сумевших в этом году добиться успехов в области учебы, науки, спорта и творчества. Их отметили почетными грамотами и благодарственными письмами. В число лучших студентов попала и сотрудница телеканала «Универтовая». Мне, безусловно, конечно же, очень приятно, что родной институт в этом году отметил мои заслуги. Действительно было сделано очень много, может быть, это будет нескромно, но действительно было в этом году много конкурсов, много наград. Мне очень приятно, что этот год был таким насыщенным, таким живым, таким драйвовым. Надеюсь, следующий год будет еще лучше. Всех с наступающим, всем успехов и крутых проектов в новом году! Всемирная сеть продолжает удивлять, какие самые обсуждаемые новости руната сегодня, расскажет наша традиционная рубрика веб-ньюс. По Нижнекамску начал курсировать новогодний трамвай. Его первыми пассажирами стали дети из Нижнекамской районной и городской общественной организации «Ассоциация родителей и опекунов детей-инвалидов». Владимир Путин ответил на вопрос о ситуации с вкладчиками банков в Татарстане. По его словам, Центробанк с президентом Татарстана и правительством работают совместно, пытаясь поддержать как вкладчиков физических лиц, так и юридических. Снос бывшей гостиницы дворянского собрания в Казани невозможен, но до сих пор остается неясным вопрос о собственнике памятника федерального значения. Вратарь Рубина Рыжиков попал в топ-30 лучших футболистов России. В голосовании принимали участие футбольные тренеры, функционеры, журналисты и болельщики. Рустам Миниханов выложил манекен-челлендж из дома правительства Республики Татарстан во время утреннего фото. Определено место проведения федерального сабантуя 2020 года. Впервые главный праздник плуга в России примет столица Татарстана. В Казани может появиться мультимедийный исторический парк. Речь идет о создании в столице республики мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история». Аналогичный проект уже реализован на территории Москвы. Ректор КФУ встретился со всемирно известным профессором Стэнфордского университета. Ильшат Гафуров и Илья Стребулаев обсудили возможности развития сотрудничества. Психологи КФУ подтвердили, ранняя корректировка внешности грозит осложнениями в отношениях полов. Государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шамиев принял участие в торжественном вечере, посвященном 100 летию Татарского театра. Ментимер Шамиев вручил сотрудникам и артистам государственные награды. Уникс в гостях победил литовский жильгерис. Казанцы вытащили сложнейшую игру, одолев соперников со счетом 80-88. «Зенит Казань» одержал вторую победу на групповом этапе Лиги чемпионов. На домашней арене казанские волейболисты уверенно переиграли французские пари волей со счетом 3-0. В аэропорту Казани водитель протаранил пассажирский терминал и врезался в стоп. Следствие выясняет, по чьей вине водитель попал на территорию аэропорта. Снег, запах ели, мандаринов, яркие огоньки – все это означает только одно, что вот-вот наступит долгожданный Новый год. 23 декабря в молодежном центре на Булаке состоялся новогодний вечер лицея имени Лобачевского КФУ. Как это было, смотри в нашем следующем сюжете.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 Жизни. Диана Шилова, Ленарду Универ Универньюз. Говорят под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Кто больше всех ждет праздника? Конечно же, дети.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 Снежок пахает, кружется на улице бело и превратились в ужас Холодное стекло, Где летом пели яблоки. Сегодня посмотри, Как розовые яблоки на ветках снегире Взгляд крыш по байкельге, я уголевал в тильге, Как широма кубики, пуляк, леса в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 Студент, смотри, читай, узнавай, общайся. А самое главное, всегда улыбайся. На сегодня это все новости студенчества. До скорых встреч.